А общественники просят разорвать контракт с инвестором платных парковок. Они проанализировали документы, нашли множество замечаний в работе компании. Во-первых, изначально были сорваны все сроки. В полном объеме проект должен был заработать уже в марте этого года. Во-вторых, инвесторы так и не установили все обещанные 42 паркомата – а те, что выставлены на улицах, не принимают наличные, что тоже противоречит контракту. На оборудованных стоянках не выставлены шлагбаумы, а колл-центр работает до 7 вечера, хотя должен круглосуточно. И это только часть выявленных нарушений. Проект не пошел, проект не работает, не учтены все факты, не учтены с точки зрения законодательства, не учтено потребность вообще самого центральной части города. В связи с этим ну, никто не платит, проект не работает. Инвестор не осуществляет в полной мере все свои обязательства. Поэтому, ну, я думаю, сейчас уже даже каждый чиновник считает о том, что с данной компанией надо расторгнуть договор. Сейчас общественники направили обращение в Гурсовет с просьбой рассмотреть вопрос о расторжении контракта с инвестором. При этом в инфокоме сегодня ситуацию прокомментировать не смогли. В мэрии же отметили, что у них действительно накопилось много вопросов к реализации проекта. Но расторгать контракт на данном этапе не хотелось бы. Разрыв контракта в настоящее время это крайняя мера, которая отбросит нас на 4 месяца назад и это будет означать, что реализацию проекта необходимо будет начинать заново. Поэтому реализации проекта мы продолжаем заниматься и в настоящее время. Хочу заметить, что у администрации города безусловно есть рычаги воздействия на инвестора.